Всем привет, я Жаля. Я хочу оставлять видео для Павла Дмитриева, для великого человека, который нам предоставлял такую возможность почувствовать, почувствовать вкус жизни. Я очень долго к этому ретриту приготавливался, но были разные препятствия, которые я не очень сильно задержала. Но я даже помню, когда я последний свой самолет посидела. По дороге Эквадора да, в Мадриде. Я заплакала. Вот именно я заплакала. Я чувствовала, что иду на путешествие, самое главное путешествие в своей жизни. И так оказалось, что уже восьмой ну, день, да, мы здесь. Да, восьмой день мы здесь. И я, я прям чувствую, как, как, как живут. Как, как прекрасно живу, как чувствую вкус жизни, как я сама себе позволила жить. И я обращаюсь к тем, кому пока есть размышления, прийти туда или нет. Но не думайте, не думайте, потому что вы будете заново рождаться это на прямом смысле этого слова. Вы будете именно заново рождаться, и вы будете радоваться жизни как младенца. Я всем благодарна, кому мне помогли здесь. И самое главное, я благодарна самому Павлу Дмитриеву, потому что он предоставлял мне этот возможность побыть здесь, избавляться от всех своих блоков, от всех своих страхов и начать жить. Заново. Благодарю вам, Павел Дмитриев. И всем, кто смотрит на этот видео, я, я могу настаивать на том, что приходите сюда, чтобы рождаться заново. Всем привет!